Добрый день. На прошедшем недавно Кубке Москвы была задача «Морской бой», которая вызвала затруднение у большинства решателей. А между тем, задача имеет достаточно строгое логическое решение. И метод, который мы можем применить для этой задачи, подходит и для некоторых других задач похожего типа. Условия задачи стандартные. Необходимо разместить комплект «Морского боя» в сетке, так чтобы корабли не касались друг друга даже углом. Ну а цифры по сторонам означают количество занятых в соответствующем ряду или столбце клеток. Как поступиться к этой задаче? Ну, как видно, сетка достаточно мал маленькая и сразу понятно. То есть где можно попытаться потом расставить корабли немножко. Но сразу будет видно, что королям сетки тесно. И понятно, что надо именно от этой тесности как-то плясать. Как формализовать данную тесность? Как сказано в условии, корабли не должны касаться друг друга углом. Это означает, что каждый узел сетки, например, вот такой вот этот, да, прижит ровно одному клетке корабля. То есть, од ровно одному кораблю. То есть, не может быть двух кораблей, которые касаются одного узла сетки. А сколько всего узлов этой сетки? У нас в одном ряду 8 узлов, 8 узлов, то есть, всего у нас 8 рядов. Поэтому, всего у нас 64 узла. Нашему комплекту требуется узлов тоже легко посчитать количество. Для однотрубного корабля требуется 4 узла. Для двухтрубного требуется 6 узлов. Для двухтрубного 8. Для четырехтрубного корабля требуется 10 узлов. Если мы просуммируем все эти величины, то получим 60 узлов. То есть у нас в клетке 64 узла, а требуется 60. Всего 4 свободных узла. Что же это означает? Ну, во-первых, вот этот узел у нас уже точно свободный. И вот этот узел точно свободный. Остается 62 узла. Кроме того, важно отметить, что, скажем, из этих вот двух узлов, вот этого и вот этого, из этих двух клеток, только одна клетка занята. А значит, из этих двух узлов, которые примыкают к этим клеткам, я их сейчас отмечу, вот этот И вот этот Тоже Используется ровно один узел Таким образом У нас Вот эти два узла пропавшие Один из этих двух узлов пропавший И аналогично один из этих Один из этих двух узлов пропавший То есть это четыре узла Которые не, не могут быть использованы кораблями А у нас ровно четыре свободных узла Значит все остальные узлы в сетке Кораблями используются То есть Например вот этот узел используется кораблями вот этот, вот этот, ну и так далее. Ну, сразу заметим, что раз угловые узлы используются, значит, угловые клетки заняты кораблями. Это важно. Но на самом деле можно здесь гораздо больше. В правом вертикальном столбце у нас должно быть использованы вот эти, все вот эти узлы. Легко увидеть, что их ровно 6. Но все три клетки. Иначе каждая клетка использует ровно два узла, а сами клетки используемые находятся через одну. Ну а, соответственно, остальные клетки пустые. Раз мы вот этот узел у нас не используется, значит вот этот должен использоваться. А значит вот эта клетка занята. Теперь оказалось, что в этом ряду уже единственная занятая клетка отмечена, поэтому остальные можно отметить пустыми. Также стоит не забывать, что корабль углом не касается, поэтому отметь пустыми клетки по диагонали от уже отмеченных. Что дальше? Опять же, вот этот узел должен быть занят, и вот этот узел должен быть занят. Значит, обе эти клетки заняты кораблями. Опять же, не забываем отметить пустые клетки по диагонали от отмеченных. Теперь в этом ряду видно, что нужно, нужно занять две клетки, и осталось ровно две клетки, которые можно занять. Занимаем и опять же, не забываем отметить клетки по, по диагонали. Можно найти, что в этом ряду уже две клетки заняты, значит, больше занятых клеток нет. Отлично. Вот эти узлы все должны использоваться кораблями, значит, все соответствующие клетки заняты. Вот этот узел тоже должен использоваться, и вот этот должен использоваться, значит, вот эти клетки тоже заняты. Так, в этом ряду только две клетки свободных занятых, значит, остальные свободные. И диагональные касания отмечаем тоже свободными. Ну, значит, уже почти решена. У нас отмечены 4 одиночных корабля, 3 двухтрубных корабля. А, значит, остальные корабли длиннее. То есть, вот этот корабль не меньше трех труб, И этот корабль не меньше трех труб. Ну, дальше уже все понятно. Отмечаем пустые клетки. Еще один трехтрубный корабль надо разместить здесь, но четырехтрубный оказывается в этом месте. Как видим, кораблям действительно очень тесно. Как мы, мы сказали, пустые узлы только здесь и здесь. Других нет пустых узлов. Но важно отметить, что это рассуждение, подсчет количества занятых узлов. В морском бою использоваться очень редко, потому что он только для мелких сеток может быть использован. Для, для других задач он может быть использован чаще. Для пентамина или тетрамина, где которые не должны касаться друг друга узлом. Такие рассуждения вполне могут быть применены. Ну а если хотите узнать еще больше секретов и научиться решать другие головоломки, подписывайтесь на наш канал. До свидания.